Друзья, всех приветствую, вы попали на канал Икигай Итак, золото у нас падает Серебро у нас падает Фондовый рынок у нас падает криптовалюта у нас падает и вопрос что тогда должно у нас расти ведь если что-то одно падает то что-то другое растет сегодня у нас будет очень интересный материал и в последний раз такая ситуация была только год назад это очень мощная ситуация очень мощный стимул для естественного повышения а перед началом я значит придумал для вас новый индикатор у меня сменилась шапка канала тут буковки и похоже теперь на японские свечи и когда начнется туземун, я сменю футболку на зеленую здесь все японские свечи будут зелеными. И аватарка у меня тоже красная, я ее сменю на зеленую. Буду, значит, сидеть, пить тархун, он тоже зеленый, и топиться до зиму. Сейчас у нас две свечки красные, одна зеленая, типа у нас не свечи тренд идет, но уже есть намеки на разворот. Так что вот для вас новый индикатор, моя собственная разработка. Далее, у нас образовалась очень показательная ситуация. Примерно два месяца назад Кириллу Эвансу на криптовалютной бирже Crypto.com Забанили аккаунт, там было 700 тысяч CRO Это, как вы понимаете, очень много Забанили его без объяснения причины И он постоянно писал всех поддержку, его кормили завтраками Так вот, самая безопасная биржа в мире, Crypto.com Просто забанил аккаунт популярного блогера без объяснения причины Теперь представьте, что может произойти с вами Кирилл, в конце концов, вчера выпустил видео Он решил повлиять на ситуацию с помощью криптовалютного сообщества А я тоже хотел сегодня его поддержать, но Спустя 3 часа после выхода видео аккаунт разбанили. Это вам показательный пример, как криптовалютное сообщество может влиять на биржи. То есть мы можем все вместе объединяться и вот так вот влиять на биржи. Плюс ко всему, естественно, даже самая безопасная биржа в мире не может обеспечить безопасность. Поэтому храните деньги лучше на кошельках. Итак, а теперь переходим к главной теме видео. У нас все падает, но растет у нас индекс доллар. Берите внимание, что я открываю месячный таймфрейм. Индекс доллара дошел до определенного уровня сопротивления Который находится на значении 100 Это круглая котировка Последний раз такая ситуация была только в марте 2020 года А теперь давайте посмотрим, что произошло в марте 2020 года на других активах То есть индекс доллара дошел до определенного уровня и потом резко отскочил Итак, март 2020 года открываю недельный таймфрейм золота Ищем март 2020 года Здесь у нас был дамп и в марте 2020 года началось резкое повышение золота. Далее фондовый рынок. Мар 2020 года был резкий дамп, и началось резкое повышение опять-таки, фондового рынка. Криптовалюта. Март 2020 года корона дамп. И, естественно, повышение То есть, когда индекс доллара начал у нас отскакивать То на остальных активах начался рост И сейчас индекс доллара находится в том же самом диапазоне То есть, отсюда он может отскочить А это значит, что и на золоте, и на фондовом рынке, и на криптовалюте Может начаться сумасшедший Рост. Естественно, есть вероятность, что мы пробьем этот уровень сопротивления. Тогда, тогда рост придется нам отложить. Давайте посмотрим. Если мы пробьем уровень сопротивления, то цель в таком случае будет находиться... Так, сейчас я настройки подкорректирую. А, окей, Фибоначчи, Золотое сечение. У нас цель будет находиться на значении 120. Здесь же находится следующий пик предыдущий. То есть, если мы пробьем данную область сопротивления, то, а, естественно, рост... С ростом придется подождать У нас вероятнее всего продолжится падение И мы какое-то время будем падать да, на других активах Но когда мы дойдем до этого значения Можно присматриваться к очень сильному росту Если же мы совершим откатное движение отсюда То рост начнется уже в ближайшие дни Смотрите, здесь такое довольно резкое импульсное движение образовалось И после такого движения должна быть коррекция Вероятнее всего здесь мы увидим коррекцию И естественно на других активах начнется у нас рост а Что касается биткоина Как мы знаем, биткоин у нас пробил трендовую линию поддержки Образовалась у нас полностью фигура медвежий флаг Но я считаю, что это медвежья ловушка То есть вероятнее всего мы здесь совершим вот такое вот движение Как я предполагал в предыдущем видео Вот такое вот и пойдем вот наверх Почему я считаю это медвежьей ловушки? Поскольку фигура слишком очевидны Когда на графике биткоин образуются слишком очевидные фигуры То как правило происходит либо обманные движения Либо резкие импульсные движения Так, чтобы никто не успел заметить Например, это было у нас в данном месте То есть очевидна для всех фигура Голова и плечи Трендовая линия поддержки была пробита а фигура образовалась и образовался также резкий импульс, причем он был настолько быстрый, что никто не успел ничего заметить Далее, здесь летом 2021 года мы долго находились в консолидации, происходило поджатие к уровню 30 тысяч А вполне очевидная фигура для продолжения нисходящего тренда Здесь нам показали пробитие, но тем не менее произошло обманное движение вверх Далее, здесь мы видим то же самое, образование головы и плеч Здесь линия шеи И трендовая линия была пробита и нам показали тот же самый очень быстрый дамп Ну и здесь соответственно очевидно для всех фигура Резкого импульсного движения не было И вероятнее всего это медвежья ловушка а Плюс ко всему в локальной картине здесь образуется фигура Смена тренда клин Я рисую здесь трендовую линию поддержки в данном месте Рисую трендовую линию сопротивления в данном месте. И, вероятнее всего, мы отсюда пойдем на повышение. Плюс ко всему, здесь находится основание сильного паттерна, который мы недавно нашли. То есть, находится это основание на значении 37,500. Я предполагал движение вниз до значения 37,500 и, естественно, откатное движение вверх. То есть, отскок полноценный и смену тренда. Посмотрим, реализуется ли мой сценарий. Идем с вами дальше. Альткоины себя очень плохо чувствуют. Например, криптовалюта Atom. А был у нас, значит, восходящий тренд. Трендовая линия поддержки была пробита. А при Пробитие трендовой неподдержки мы устремляемся к предыдущему минимуму данного тренда, то есть за значение 10.0 на атоме. Плюс, ко всего, здесь образовалась фигура технического анализа ⁇ Двойная вершина ⁇ а уровень поддержки 20 был пробит, то есть фигура полностью сформирована, и нам открыт потенциал вплоть до 10. То есть на котировке 10 можно присматриваться к покупкам. В целом большинство литкоинов сейчас падает, причем довольно сильно. А портфельчик чувствует себя также не очень хорошо, минус 15% или минус 1000%. 800 долларов тем не менее я напоминаю что мы здесь покупаем активы монеты и количество монет у нас остается неизменно меняется только цена если я не зафиксирую убыток то никакого убытка у меня не будет естественно я продолжаю покупать каждый день по 100 долларов это проект который начал с 1 января это экспериментальный портфель я с 1 января каждый день покупаю по 100 долларов криптовалюту все свои покупки я публикую в telegram так что подписывайтесь также я буду публиковать там все будущие продажи плюс ко всему также я публикую там цели по разным монетам, так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании С чем связано это падение, то есть биткоин у нас потихонечку падает, скорее даже стоит в консолидации Биткоин доминация у нас немного возросла, поскольку биткоин доминация растет, то альткоины у нас естественно падают Вслед за биткоином Тем не менее, я очень рад этому падению Поскольку прошло с начала проекта всего лишь 4 месяца И чем больше цена падает, чем дальше цена падает И чем дольше цена находится, естественно, на дне Тем больше объема я смогу набрать на этом самом дне Рост — это только вопрос времени То есть... Я просто накапливаю сейчас объем, и чем дольше она остается внизу, тем выгоднее мне Поэтому я очень надеюсь, что падение продолжится, поскольку с 1 января откупают только это самое падение И, естественно, жду роста Сегодня по проекту я куплю себе криптовалюту Filecoin Filecoin, здесь у нас просадочка в портфеле на 25% Давайте посмотрим на график Filecoin, что у нас здесь происходит Файлкоин находится значение 15, то есть он вновь спустился до трендовой линии поддержки, немного не успел купить на уровне 10, но тем не менее мы находимся вблизи трендовой линии поддержки. Поэтому сегодня я покупаю файлкоин. Маркет 100 долларов, купить, подтвердить. Мы находимся в нисходящем диапазоне. Здесь у нас имеется сильный уровень на котировке 10 в данном месте. И вполне вероятно, что отсюда может начаться уже рост. Плюс ко всему, это у нас просадка. Давайте посмотрим насколько Просадка на 94%. Это очень сильная просадка и крайне выгодная точка входа. Итак, друзья, на этом наше видео будет к концу. Подписывайтесь обязательно на этот канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на этот канал, ссылочка будет в описании. Также у меня есть обучающий проект. Обучение трейдингу называется, ссылочка опять же в описании. Пишите в комментариях, что вы думаете о текущей рыночной ситуации. Как вы считаете, какой котировки мы раньше достигнем? Значение 80 тысяч. Или значение 20 тысяч. Пишите ваши сценарии. Всем желаю всего самого лучшего. Всем профита. Побеждайте. И всем пока.